Итак, мы начали говорить про лендинги, так называемые посадочные страницы, одностраничные сайты. О чем их суть? Это, ну, еще раз я поговорю, это одностраничный сайт, как правило, это, ну, чем он так хорош? Смотрите, чем меньше действий, у вас есть вариант в продаж, да? Ну, которого вы все знаете. Каждое действие на сайте, это как продаж, вы теряете клиента. Действие это клик это переход на другую страницу, это поиск, это ну, фильтрация, это все потеря клиентов. Чем больше действий проходит с момента захода на сайт до оставления заявки, тем больше до этой цели доходит. И поэтому так получилось, что простые одностраничные сайты работают лучше больших и сложных многостраничных с точки зрения конвертации платного трафика. Трафик бывает разный. Вот именно конвертация платного трафика для этого и были так был ну, созданный лендинг, да, лендинг посадочные страницы. мы туда приземляем платный трафик. Вот лендинги работают лучше, чем сложные большие сайты. И для вас это хорошая новость. Почему? Потому что собрать лендинг, так называемый, или посадочную страницу, гораздо проще, чем разработать себе большой и сложный многостраничный сайт, каталог с влогом, еще с чем-нибудь. И это прям офигенное преимущество перед другими сайтами. Это цена его. То есть вы можете собрать его, своим ну, своими силами бесплатно, либо э, я сейчас покажу расходы, если вы это будете заказывать, примерно сколько это стоит на стороне. Э, но это все равно дешевле, чем большие многостраничные сайты. Намного. И два основных принципа, которые мы преследуем, когда... Ну, почему вообще конверсия у них выше? Первое. Мы сегментируем трафик. Каким образом? Мы, как минимум, допустим, делимся по сегментам, э, ну, в недвижимость, давайте конкретно, например, по недвижимости. Мы берем отдельно, гоним на, если человек ищет новостройки, мы привлекаем его на сайт по новостройкам. Если он ищет вторичку, на вторичку. Если он ищет дома, на дома. Мы не гоним всех на один большой сайт. Мы разделяем потоки. Мы под каждую тематику создаем отдельную страничку. То есть человек в поиске ищет купить недвижимость, там, купить квартиру в новостройке Саранска, ему сайт по новостройкам Саранска. Чем выше соответствие запроса и предложения, тем выше конверсия, и тем, выше, тем теплее клиенты. Теперь представьте, ну, чем вообще сайт лучше, чем доски объявлений, к примеру, да? Человек изначально ищет в поиске, попадает на сайт, видит, что вы посредник либо агентство недвижимости, либо риэлтор частный, и оставляет заявку сам. Нежели другая история. Человек идет, отрывает листочки, человек ходит звонит по всем объявлениям на авито, и матерится, и ругается, что половина из них фейки, пустышки. Это совершенно разные люди. И кто спрашивал про випов и бизнес-класс, вот вы их на авито точно не найдете. А вот с сайтом поймать их вероятность гораздо больше. Да, есть нюансы, под них, под випов нужно делать, ну, есть нюансы по созданию такого сайта, он немножко отличается. Но если мы говорим в среднем, на сайтах гораздо меньше эконома и гораздо меньше тех людей, которые вас посылают прямо уже в контакте. Потому что они сами обратились, они сами проявили инициативу. А второе, что мы даем на лендинге, это дефицит информации. Второй принцип. То есть мы не рассказываем все, мы не даем все. Это тоже упрощает нам жизнь. Нам не нужно иметь на сайте актуальную сетку всех квартир, которые у нас есть. Нам нужно постоянно поддерживать, содержать это, это ресурсы большие. Мы даем затравку. Те самые лид-магниты, пускай будет лид-магнит, да? Мы даем затравку, но мы даем лишь... Мы показываем, что у нас есть то, что вам интересно, не более того. И следующий шаг – это получить больше, всего лишь обмен на контакт. То есть даем пользу за контакт. Смысл такой. Два этих принципа. принцип на самом деле больше нюансов, потому что есть а, ну, целые не теории, а практические данные. Как правильно писать, какая структура должна быть у лавинга, как правильно писать заголовки. Как правильно писать призывы к действию, как выглядит правильная форма захвата контактов, чтобы они были конверсионными. Потому что чем хуже конверсия вашего сайта, тем дороже обходится каждый клиент. Вот такой принцип. И хорошая новость в том, что вы это можете забрать за неделю. Не будучи программистами, к счастью, есть инструменты, позволяющие без особого понимания технических вопросов настроить, забрать себе сайт по инструкциям. И он будет работать так же хорошо, как и сайт за 30 тысяч рублей.